USB Type-C для зарядки устройства. Внешний вид у девайса мое почтение. Выглядит он очень круто. А особую перчинку добавляют стеклянные пластины, которые находятся с двух сторон девайса. Размеры у него далеко не маленькие. Это, наверное, самый большой под, что я держал в своих руках. В высоту он аж 12 сантиметров. А вот ширина у него довольно маленькая. Девайс действительно тонкий. Когда ты его держишь в руках, создается очень прикольное ощущение. Как будто держишь очень маленький шестой iPhone. В плане цветов производитель представил нам сразу 6 штук, так что подобрать девайс для себя будет очень просто. Внутри этого девайса располагается аккумулятор на 550 мАч. На самом же корпусе нет никаких кнопок и регулировок Есть лишь небольшой логотип производителя и светодиод Стекло для которого выполнено в форме курительной трубки Данный светодиод показывает пользователю заряд аккумулятора Работает он в одном единственном режиме Power с мощностью в 11 Вт Заряжается данное чудо при помощи порта USB Type-C, которая находится в нижней части устройства От 0 до 100% он будет заряжаться примерно 30 минут Теперь немного поговорим про картридж. Он обладает довольно стандартным объемом в 2 мл. Работает на несменных испарителях на сетке с сопротивлением 1,3 Ом. Крепится корпусу модов при помощи довольно крепких магнитов. Заправка находится на одной из боковых граней и скрыта под силиконовой заглушкой. В плане передачи вкуса и никотина здесь все очень круто, но если вы вдруг перевернете свой девайс и положите его таким образом в карман, то при первых затяжках есть шанс получить одну-две капельки жидкости. Если честно, это довольно прикольный девайс, который подойдет абсолютно всем. Он обладает хорошим вкусом и качественно передает никотин. Довольно быстро заряжается, правда, у него маленький аккумулятор. И в такую бандуру можно было установить аккумулятор и побольше. Спасибо за просмотр. С вами был Глеб и сигарет нет. И до встречи на нашем канале.